Нас удастила огромная торта, Ну, куча и капелли, и ушли домой. Часто ли вам торты раздавала? Вот -то? Владимир ну, знал до планерки, что Ольжан нету. Началась планерка, Но планерка прошла абсолютно тихо, нервно, нервно как то даже все сказали, нам уже все прошло. Нас удастила огромная торта, она знала, что Манделька знала уже об этом, вот тихо молча и все. А известно было, что Ольжан окончился. У ну, него имя было известно. Мы После этого психолога у получилась чуть ли истерика, потому что психолог ее по всему почти обвинила. Она очень расстроена была. Она была в, депрессию, была в депрессию, после этого психолога. Я за матвечу. Рисовать начали. Их на вертушку поставили. По национальности вас навят, вертушка была очень хорошая. Она была никакая. 27 декабря повесилась Ирина. Этого сейчас боятся стульники, которые являются свидетелями прохладных. Похоже, до смерти не было. Это точно. После смерти ожав, некоторые даже чуть ли не плясали по коридору, бегали. Все плакали, а некоторые плесали, ходили. Все, они очень довольны были. А